Продолжаем решение. Напомним, мы остановились на решении вот этого векторного уравнения, в котором нам нужно определить модули вот этих двух векторов. Как, то есть в данном случае у нас известен вот этот, раз эти два вектора нам полностью известны, то их сумма – это у нас один вектор. А я напомню, показывал вам, что фактически у нас получилось следующее уравнение. Вот один вектор – Давайте мы его обозначим каким то вектором А. Равен другой вектор, Б. В данном случае этот вектор равен сумме вот этих двух векторов. Плюс вектор, что С. То есть у нас получилось уравнение, которое я показывал раньше. Вектор на уравнение, в котором нам известно, что один вектор известен полностью. Вот этот вектор равен сумме. А у этих двух векторов у нас известно только, что направо. А модули неизвестны. И я вам показал, что его можно решить геометрическим способом. Как это решение обстояло бы здесь? Давайте зачеркнем, чтобы не путаться с этим. Да очень просто. Мы бы просто записали, что... Как это делается? Я уже показывал это выше, но давайте начнем вот здесь. Значит, вектор А, ускорение точки А, то есть прибавленный век, ускорение точки n. Значит, вопрос в выборе масштаба. Я напомню, что вот такой вектор я, когда выше рисовал, я сказал, что вот пускай вот этот вектор у нас будет равен сколько? 22,5, соответственно, вот этот равен 20. Да? То есть, вот если мы сохраним этот же масштаб, то что мы можем сделать? Отложить вектор А. Он, напоминаю, у нас состоял, значит, вот этот масштаб, повторяю, вот этот отрезок у нас будет равен, значит, сколько? 20 сантиметров на секунду в квадрате. Вот от этой точки, если мы отложим, вот этот вектор, значит это какой у нас был, тангенциальный от А, плюс 22,5 это нормальный, значит той же длины, плюс еще чуть больше, не будем сейчас измерять это, поскольку я вам объясняю смысл, когда надо будет возьмете линейку и все это поначертите. То есть вот мы начертили какой вектор, мы начертили вектор Полный вектор ускорения А. Вот он. Я его не буду проводить. Значит так. Дальше прибавляем известный вот этот вектор. Он у нас по модулю равен 5. То есть мы должны взять четвертую часть. Вот половина. Вот столько. И направлен он по АБ, То есть под углом сколько? 30 градусов. Да? К вертикали здесь. Значит здесь вот. То есть если это вертикаль, то вот проводим 30 градусов. И вот сюда мы откладываем что вектор Четвертую часть этого отрезка это будет у нас вектор какой нормальное ускорение точки Б его вращение вокруг точки А. Далее что мы делаем? Вот у нас два вектора. Мы знаем, что вектор Б может быть направлен только по вертикали. То есть мы что делаем? Правильно мы проводим вертикаль. Она должна быть в сумме, да? Дать сумму. Значит, последний вектор, соответственно, мы перпендикулярно проводим, то есть, вот этот угол будет перпендикулярный. Вот этот угол 90 градусов. Значит, вот это у нас направление какого вектора? Тангенциального. А это полного ускорения точки B. Поскольку это у нас, повторяю, должен быть векторное, что равенство, то есть векторный многоугольник, то есть, вектор АБ должен быть суммой всех этих векторов. То есть, вот этот вектор АБ. Должен быть что? С суммой всех этих векторов. Это значит, что он должен начаться в начале первого и закончиться что? В конце последнего. То есть, вот этот вектор. То есть, если мы построим его в выбранном масштабе, то теперь мы можем просто взять длины этих отрезков, соотнести с масштабом и определить э, модули векторов А, Б. Вот этот вектор. И модуль вектора тангенциального ускорения точки B в его вращении вокруг точки A. То есть, вот способ, геометрический способ решения. Выбираете нужный масштабный отрезок и потом просто сравниваете его с масштабом. Таким образом, вы решаете это уравнение графическим способом. Но можно применить, конечно же, и графоаналитический способ. В данном случае, например, можно спроецировать, как я говорил, выше. То есть спроецировать этот вектор на два направления. Любые x и y берем. Систему координат проецируем. Напомним, вот эти вектора все известны. То есть это у нас известные наборы будут чисел. И здесь у нас будет что-то неизвестное. И решать эти два уравнения относительно этих двух неизвестных. В данном случае, я думаю, что э поскольку у нас одно неизвестное сидит вот здесь, а другое здесь, в принципе, можно будет и так, и так поступить. Давайте просто сравнимся, чтобы мы сравнили ответ. Э -э Давайте сравним здесь как... Получается, выбрав направление оси, так как принято на рисунке 78G. Вот этот рисунок. Ну да, вот X и Y выбраны таким образом. А это, подождите, это для C. Почему? Зададимся произвольно их направлениями. Эти ускорения определим за уровень проекции на оси координат. Так, вот эти выбрав... Ну да, здесь выбирается произвольно. Поэтому... Да, они выбирают x и y таким образом, получают вот такие ответы. AB 16 ,7, а b 16,7, а вращательная, то есть тангенциальная, минус 22. А, да, то есть они выбрали произвольно. Да, теперь, чтобы спроецировать, да, правильно, я это вот, давайте тогда сразу же я объясню. Чтобы спроецировать это уравнение, нам нужно все-таки задать произвольно какое-то направление для того или иного вектора. Теперь что мы можем сделать? Повторюсь, мы точно знаем, что вектор нормального ускорения во вращении точки B вокруг полюса направлен к точке А, к центру. А про тангенциальное ускорение точки B мы знаем только то, что оно составляет, вектор этот составляет прямой угол с этим нормальным. Точно так же, как про общий вектор Ускорение точки Б мы знаем, что оно направлено по вертикали, но куда непонятно. Ну ясно, что здесь давайте направим каким образом вектор AB, а, Напоминаю, должен у нас в данном случае получиться суммой вот этих трех векторов, а мы смотрим вот эти два. Их можно направить произвольно, поскольку мы не знаем ничего о них. Мы можем направить, например, вот этот вектор, мы можем направить, ну, например, сюда. Соответственно, этот вектор мы можем направить А куда-нибудь сюда. Повторяю, мы их направляем абсолютно произвольно. Просто для того, чтобы у нас были какие-то знаки в уравнениях, когда мы будем проецировать их на оси X и Y. И вот если мы это сделали уже, то теперь, в принципе, мы готовы спроецировать это уравнение. Если мы при уравнении получим модуль нашего вектора со знаком минус, значит, надо будет соответственно произвольный выбранный вектор, то есть либо этот, либо этот вот, который мы спозлучим со знаком минус, поменять его направление. Там, где получим со знаком плюс, мы должны оставить направление без изменения. Ну что ж, давайте попробуем теперь решать это уравнение. Повторюсь. Мы в качестве оси X и Y выбираем следующие направления. Давайте я возьму другим цветом, выделю. Значит, вот это у меня будет ось X. Это у меня будет направление оси Y. Напоминаю, что вот этот угол у нас данный 30 градусов. Значит, здесь вот внутренний накрест лежащий тоже 30 градусов. Итак... Соответственно, мы можем сразу сказать, что продолжая вот эту прямую, что это тоже 30, значит вот этот угол будет у нас равен сколько? 60. Этот угол 30, этот 90, но этот 30. Итак, проецируем вот это уравнение на оси x и y. Чем повторяю, нам даже удобнее проецировать вот это уравнение, поскольку направление вектора, помните, я остановился даже вычисляя вот этот угол, сказал, может быть оно нам не, не понадобится. Да, здесь дополнительный угол появится от вертикали, а мы можем сразу пользоваться вот этими координатами, то есть вот этим видом вектора А, представлять его вот в таком виде. В этом случае напомню, это у нас что будет, вектор А тангенциальная направлен по горизонтали. А вектор А нормальная направлен по вертикали вверх. Итак, проецируем фактически вот это уравнение. Давайте я его выпишу отдельно. Снова. То есть АВ у нас равен... Тангенциальная А, нормальная А, плюс нормальная Б, плюс тангенциальная Б. Чтобы единообразно было, давайте здесь сначала нормальная напишем, а потом тангенциальная. Итак, проецируем значит, на ось ОХ. Вектор а b у нас будет равен. Вот этот вектор АВ. Вот его проекция на оси Х. Это будет АБ на косинус 30. То есть АВ на косинус 30. Далее. Нормальное ускорение точки А. Тоже по вертикали вверх. То есть это у нас будет... АА а умножить э, а а умножить на косинус 30. Плюс тангенциальное ускорение А. Оно направлено под вот сюда. Да? Значит, этот угол 30. Значит, вот этот угол будет у нас сколько? 60. И со знаком минус мы его возьмем. Поскольку ОСИКС смотрит вверх, а проекция уходит вниз. Значит, то есть это будет минус... Тангенциальное ускорение А умножить на косинус 60. Далее. Плюс нормальное ускорение точки б. Вот оно. Оно полностью лежит на этой оси. Значит, плюс в ту же сторону. Плюс А нормальной точки б. Ну и тангенциальное, раз полностью лежит, тангенциальное перпендикулярно оси x то есть проекция равна нулю плюс 0 давайте запишем теперь проецируем на ось y выбранную нами а б вот этот вектор ось y вот он значит здесь был 30 значит здесь у нас угол синус 30 до да, косинус синус 30 со знаком плюс то есть а Б. Синус 30. В принципе, про углы вы можете даже забыть. Надо определиться только со знаком проекции. Потому что везде, там, где будет, был косинус, будет синус. Где был синус, будет косинус. То есть, здесь мы можем сразу написать... Я могу сразу, даже не глядя, написать, что здесь будет синус 30. Здесь будет, соответственно, тангенциально А умножить на что? Синус 60. Здесь будет... 0, поскольку здесь был бы косинус 0, косинус 90, да? 0. И, соответственно, здесь будет А тангенциальная, точки б. Но вот со знаками надо определиться. Итак, нормальное ускорение точки А. Нормальное ускорение точки А. Где оно? Вот оно. Его проекция на ось y, Где она? Вот она. Ну что ж, берется со знаком плюс. Но ну, Мы здесь со знаком плюс и написали его. То есть это плюс. Тангенциальное ускорение. Тангенциальное ускорение, вот оно. Надевленное вот сюда на ось Y проецируем. Тоже со знаком плюс. Со знаком плюс хорошо. 0 у нас всегда 0. И в Африке 0. Тангенциальное ускорение точки B. Тангенциальное ускорение мы направили вниз. Пусть уходит вверх. Значит, напишем со знаком минус. Все. Итак, у нас имеется система из двух уравнений. Что нам в этом уравнении, напоминаю, было неизвестно. Нам были неизвестны модули полного ускорения точки B и модули его тангенциальной части во вращательном движении вокруг точки A. То есть вот это нам было неизвестно. И что нам было неизвестно? Вот это нам было неизвестно. Все остальное нам было известно. Значит, алгоритм решения элементарный, Ватсон, из этого уравнения, это уравнение с одним неизвестным, мы находим модуль АВ, подставляем сюда, и у нас превращается тоже уравнение с одним неизвестным, находим вот это уравнение. Таким образом, АВ у нас будет равняться АА а, нормальная на косинус 30 минус Тангенциальное А на косинус 60, плюс А. нормальная А нормальной точки Б. делить это все на что? На косинус 30 градусов. Ну, в данном случае лучше тогда написать синус 30. И это все упростить. Здесь уберется. Останется, что нормальное ускорение точки А минус тангенциальное ускорение точки А умножить на что на тангенс 30, и плюс что. Нормальное ускорение точки Б делить на косинус 30. Это равняется. Нормальное ускорение у нас было равно чему? Точки А22 с половиной, по-моему, 22. И там что-то с чем-то было. 22. Где оно у нас решение? Нормальное ускорение. 22 и 5. А то 20. 22 и 5. Минус 20 умножить на тангенс 30. И плюс нормальное ускорение. Это было 5,011. Да? да, вот оно. 5,011 нормальное ускорение делить на косинус 30. Равняется. Тангенс 30 у нас где-то был фигурировал уже. Но я, правда, забыл, где... Ну и ладно, давайте заново вычислим. Значит, 30 градусов тангенс 0,577. 2 умножить на 5,77 с минусом. А здесь у нас будет косинус 30. 30 косинус 0,866 плюс... 5, 0, 11 на 0, 866. Итого это будет... Мы начнем приближать. 22,5 минус... Ну, 2 на 577 Это у нас будет сколько? 11,54, наверное. да Скорее всего, плюс... 50 11 делить на 0 восемьдесят 5 но 11 делить на но восемь равняется 5 семьсот 5 семьсот это равняется. Двадцать два и пять минус одиннадцать пятьдесят четыре плюс пять семьсот восемьдесят шесть равняется шестнадцать семьсот сорок шесть. Шестнадцать семьсот сорок шесть сантиметров в секунду в квадрате. Давайте дальше мы продолжим в следующем фрагменте. А то я загляделся, зарешался и проглядел, что у нас времени -то ушло много на этот фрагмент.